Вас приветствует магазин Спорта Экстрим Бивайк. Продолжаем обзоры про резину для ваших велосипедов. Сегодня поговорим про покрышку для горных велосипедов размером 26 на 2,0. Стандартный размер для горных велосипедов. Предназначение данной резины – это сильно загрязненная, пересеченная местность для тренировок. Модель называется Мишелин Кантри Муд. Само название уже говорит о том, для чего данная резина. Протектор разработан специально для суровых испытаний. Протектор интересный, с большими расстояниями между блоками, что позволит резине пропускать грязь и самоочищаться во время катания. У нее также есть боковые защиты, грунтозащиты для сохранения сцепления в поворотах. Резина имеет стальной корт. Конечно, стальной корт дает вес резине и весит она 590 грамм, но пусть это вас не пугает, зато цена на данную покрышку приемлемая. И если бы здесь использовалось волокно синтетическое, тогда эта покрышка была минимум в два раза дороже. Здесь плотность каркаса 300 TPI. Размер Повторю 26, вам, 26,2,0, стандартный размер для горных велосипедов. Выбирайте правильную резину для вашего велосипеда, которая соответствует целям вашего катания, так как резина с большим протектором достаточно шумно едет по асфальту, поэтому если ваше катание в основном проходит на сухом грунте или на асфальте, то желательно брать слики или полуслики. www.bibike.com.ua